Или имя отчество? Дагаев Евгений Олегович. Откуда родом? Свинаки. Где тебя взяли сегодня в плен? Я точно сказать не могу, как это место а. называется. Ну примерно поселок населенный пункт. Ну, нам сказали на Логина. Да. На логина. Чем ты занимался? Логина чем ты занимался? Нас привезли сегодня. Сказали за танками. Идти за танками. И пехотинец, стрелок? Да. С автоматом шел? Да. Автомат какой? 7,62? 5,45? Понятно. А что пошел воевать? Да. Ну, ну, ну, за да, деньги? Ну, основном, да. ну, чем ты раньше занимался? Работал на стройке работал? Да. Сколько тебе лет? 22? Да. Пошел, да. можно так сказать, не из-за того, что сам того захотел. Я просто что бедно, все живем То есть живете бедно, надо идти убивать других людей. Нет, убивать я живу. Как не убивать? На Вам сказали, на блокпосту будем стоять. Я, ну, я хотел получить эту блин, одну зарплату и уйти там в окопы, на ждановке. Вот. Рабочие. Я его вот месяц отработал бы, да и все, и пошел бы обратно да вот. У меня там все страпа что 8 лет. И надо было в школу агентства Из-за этого вот и Сколько я Сколько вам обещали стало. Понятно. Сколько денег обещали? 360. 360 чего? Доллар. В месяц? Да. Из какого времени ты уже воюешь? С 3 декабря. И тебе, ты получал зарплату или нет? Нет, они всего обещания кормили. То есть, грубо говоря, второй-третий месяц ты уже выйдешь, да, и денег не получал? Никаких вообще? Нет. А не Говорили, питали, что? Что вот начинают давать, Понятно. и питали, нас сюда вы, кинули. Питались как вы, где вы питались? Ну, питались в Ждановке, там у нас было расположение. Вот. Поход на кухню или там? Mm -hmm. Да, и там вход на кухню. Поход на кухню? Вот, и на кухне там готовились. Понял. командир в вашей группы кто? Железный. Это позывной Железный? Да. Откуда родом, кто такой? Ну, вообще с России. С России? Именно точно, я могу сказать сказал. Не... В вашей группе сколько человек было? В нашей группе 21 человек. И все они в плен сейчас попали? Нет. А сколько в плен попало, знаешь? У нас 6 или 7 человек привезли. Остальные... Все украинцы или есть россияне? Нет, украинцы. Все украинцы? Понятно. Остальные просто шу... повыпрыгивали. Понятно. Как, как у вас плензер? На... Как плензер? У нас на, ну, это, ДНР начал с этой стороны по нам. Свои зашили... же начали по вам стрелять? Да, когда мы зашли на этот бугор. Ага. Вот. И по левую сторону армия украинская вот, стояла мы пошли толпы уже на Григорьеву. -а -а. Черепко. О. Черепко. О. Черепко. О. Михаил Михайлович. Позывной Череп, да? да. Откуда Есть. родом? Едно Енакиево. Вы собирались? Зайти на упор. Все уезжаем. Поддержит. Вот команда машины. Макея, Макея, завтра утром мы объедем. Говори какие задачи, потому что будем упражнен, потому что мы не имеем. С поддержкой танков, не, не выставили задача, ехать на танк и все прикрывать. Да. Ну, Где-где? В Киргизии. А живешь где? В Громче, громче говори. В, жил, там, в горловке, там, он, А что приехал сюда? Вон а ну, за Новороссию воевал? А? За Новороссию воевал? Я на кухне. Ты на кухне? Повар, да? Денег сколько платили? Я еще ни разу не получал. Ни разу не получал? Обманывают вас, Рыжа? Ну, не знаю, ни разу не получал. Понятно. Ботинки я за нами. Подожди, ты откуда? Откуда ты? Откуда? откуда? Ты откуда? Нет. А, нет, Не трогай! Не трогай! Не трогай! сюда Сука! А чё не дают мне их расстрелять, если они, сука, они говорят, что они не срочники, они, блядь, когда это самое, донецкие. Мопки? Все блядь. российские Они говорят, что они с Сука, то есть, 200-е есть. Ты-то кто то Ты, сука, здоровая куло. Тош, Тош, пошли, Тош. Тош, с Донецком выводите ебашки, блядь, его. Верёт. ты ты. А можно Донецких заебать? пропустили, пропустили, важно пусти руки в поле, не повезти, давай там, против того, против е Два двухсотых уже. Пользуясь кучей, хочется выстрелить свою ненависть на всей этой товаре продажной и Циняку, Стоков, Тегнебок, Борошенко, а, например, любимый президент по Лешко, Ярослав, вся тут падаль, которая развивалась в авиам по берегам. Пляши теперь под американскую дуту И привет одной черножопой обезьяне из белого дома. Бананы ей в задницу. Ну, вот, на посадим в Киев. Придем всех вот так вот. Бам. чтобы из глотки вылезло. Вот здесь, значит. Еще кепочку сверху наденем. На. Бараши, знаете. Ждите в гости. Так, а, ну. а можно в Донецких заебать? Пацаны, пропустили их! Подожди, бля, ты откуда? Откуда ты? В Откуда? А? А -а -а. Все, все, Ты откуда? Что это?